тема это как выбрать сумочку по фэн-шуй ну и на картинке даже видно да что я рекомендую вам хотя модно сейчас вот, ну по крайней мере несколько лет назад было точно модно сейчас я встречаю тоже часто людей вот женщин с такими сумочками то есть когда у нас сумочка в виде трапеции и длинная сторона сверху до да, молния по длинной стороне на самом деле это не очень хорошая идея с точки зрения фэн-шуй потому что мы больше любим трапецию, которая именно трапецию, даже не не квадрат, не прямоугольник, а именно трапецию, когда у нас молния на нижней, на короткой стороне, да, то есть она трапеция направлена вниз, то есть вот вот таким образом идет, а не вверх, как вот здесь на 1 на первой картиночке, да, вот здесь это вторая картиночка. Вот, почему? Потому что мы хотим, чтобы энергия собиралась. И вот в такой сумочке, как на втором рисунке, эта энергия будет в сумочке собираться, денежки будут собираться, не будут улетучиваться. А в сумочке из первого варианта энергии не собирается, ци не собирается, и сразу улетучивается. То есть она сюда заходит и сразу же выходит, видите, легко. А тут она зашла и тормозится. Видите? То есть вот так она зашла, а тут выходить она не может. Она тормозится здесь, задерживается. То есть такой-то сумочке будет собираться. Вот. Но даже если сумка открыта, это не важно. То есть она, трапеция, должна быть к книзу. Да? То есть вот если выбирать трапецию именно, то есть она должна быть к низу. Вот это самая лучшая сумочка, самый лучший вариант. Вот. потому что здесь задерживается энергия в уголках, не выходит. И, в общем-то, наши денежки в сохранности, наши денежки копятся, собираются и зарабатываются. Да? Вот.